Вы на, вы, вы на на дороге кричите! аварийную ситуацию на дороге создали, вы, вы понимаете, товарищ, товарищ капитан! Руки уберите! Вы тоже руки уберите! уберите. Мы, не мы, мы не чуть, не чуть вас не врезались, епта. У вас дети у есть? У нас скорость 100 км в час была! У нас скорость а была 100 А определили? Километр. Вы, а Ничего. вы, что принесли? Документы? Ничего, вы мне так. Заверили. 100 километров в час у нас скорость. Заверишь. Вы ошибаетесь. У нас километров... Вот 60. сотрудники ДПС остановили да. автомобиль давай, мой давай. без какой-либо палочки. Нарушили сплошную Ничего линию нару создали аварийную ситуацию. Не нет то, Предъявляет мне, что Давайте. у меня машина Руки уберите, я вас не трогаю. Давайте. Я вас не трогаю, не трогайте Надо меня. меня посмотрите, бать, я его не трогал, он меня трогает. Вот, посмотрите, вот. что делают у нас сотрудники ДПС. Говорят, у меня машина, Антонин, меряйте, выписывайте протокол. Вы, я вам ничего не дам, никаких документов. На каком основании? Вы мне скажите, основание. за что вы не остановили. Основание, основание, основание, основание, основание. Что нарушили? Что вам сказали уже? Правила дорожного движения Я к вам не подойду. Почему не от меня а что вам подходить? Вы меня трогаете руками, я не хочу, я чтобы меня вы руками вы трогали. Трогайте, ко Основание остановки. Основание, я, у останов... у теплота, как вы меня остановили, расскажите. Как вы нас остановили? Как положено. Как положено. Вы нас как остановили положено. пальчиком. Не пальцем. пальцем. Вы нас остановили. У меня припаркуйтесь, три, свидетеля. Припаркуйтесь, припаркуйтесь. Три, а... три свидетеля в Ехали машине. Ехали вот на экономить. этой машине, вот она стоит, которая Придем. нарушила сплошную Идем, линию. Идем. После сейчас. чего мы сделали то, ну, у Я вам вот так показал, а не вот так. Не печаток, говорят, говорят. Что с тобой разговаривать, Мустаф? Так О чем то, что, что? У вашего подчиненного нет в голове мозгов? А вы правила, которые вы должны что? сами сформулировали? А что мне на вас не орать? Я жить хочу! Я из-за вас чуть вас не врезал! Слово «не врезался» Мы Реза вас не Это вы их не соблюдаете! Сейчас Потому можно. у меня есть ребенок, и я хочу жить! Сейчас вы можно проехаться, посмотреть данную ситуацию, которая а была... А Хорошо, пойдемте! Я к вам не пойду, смысл мне к вам идти? Мне к вам смысла идти нету! Вы меня остановили, непонятно как! Вот, пожалуйста, что у нас творят на дорогах наши сотрудники ДПС. Что хотят, то и творят. Вам подожди Какие? Я вам никакие основание. документы не дам. Основание остановки. Основание, скажите. Основание остановки. Машины не соответствуют ГОСТу. Как вы меня остановили? Ехая по трассе остановили. и пальцем икнули, мне «тормознись». Вы Полный. считаете, это правильное основание остановки? А? Что вы говорите? Вы, Товарищ звезд... капитан нам показал так, припаркуйся, пожалуйста, пальчиком вот так вот. Припаркуйтесь. Припарку... Мы припарковались. Пожалуйста. Мы припарковались. Для, для чего? Для чего? Для а того, чтобы не вы не нас не не не не не у нас посмотрели водительское состояние. Оно у нас в порядке. Покажи им. Вот оно есть, но не давай. Оно есть. Открывай, чай. Читай. Ну, Завтра будете брать. себя в интернете наблюдать. Да, ну ради бога. Ради бога. Бывает. Вот, водитель. Удостоверение настоящего водителя. А вот техталон на автомобиль. И мы вам его не дадим. Проколение. Остановка. Остановка. Разрешение. За Проколение. что вас остановились? Проколение. Лучше езжайте, куда ехали. Вот. Что значит езжать, куда ехали. Вот, вот, все есть, все имеется, все наличие. А за что мы вам, почему мы вам должны его дать? Стоп. На основании? Проверка документов? Да. Они у нас есть. Проверка документов? Где производится? На стационарном КП, а не на дороге. Правильно? Правильно? Правильно. Вы не имели права нас мы не так имели останавливать. Правило. У нас правило. правило дорожного движения. Где у вас жезл? Все я все не пойму. Дели. Дели. Где, Дели? которым Дели? вы должны останавливать? Вот. Да. вот а теперь это наконец-таки достаньте его для начала. Да, для начала. Жезл достань, чтобы у вас хотя бы в руках был. Начнем с этого. Доставайте, доставайте. Да я вам не дам документы. Вот сейчас я поеду, вы меня жезлом остановите, а вот после этого мне да, я вам дам документы. Да. Жезл. Да, вот вставайте.